Итак, что нельзя делать, чтобы не систематизировать процессы в стол? Что необходимо нам учитывать, чтобы не было такого, что мы работали-работали, а на выходе результата нет, не добились мы экономии наших ресурсов при выполнении тепловых задач, и не добились мы гарантии качества. Самая главная проблема процессов, они ничего не стоят без внедрения. Вы отлично это знаете, но есть еще одно важное следствие. Более того, без внедрения описанные процессы создают опасное заблуждение что мы уже молодцы. Часто мы приходим в компании и слышим такую историю. Нам нужно срочно писать наши процессы, иначе у нас ничего не работает. Или еще более интересная история. Мы уже описывали процессы, мы уже написали 300 схем из серии АЗС, как было, и готовимся сделать 2 Вот, Мы уже такие молодцы, большие, мы уже целое лето над этим работали. У нас столько согласованных схем. Но по факту никакой бизнес-ценности пока команда не получила. А вот опасное заблуждение уже есть. Ну и самая большая беда этого опасного заблуждения, что терпение заканчивается у команды, у инвесторов, у руководителей, у стейкхолдеров. На выходе затухает весь процесс, весь проект по внедрению процессного управления. Итого. Первая рекомендация. Нельзя систематизировать на будущее, обеспечьте себе маленькую победоносную войну, систематизируйте то первое место, где вы сейчас уже сэкономите энергию, силы на выполнение типовых задач и гарантируйте качество в том месте, где это качество действительно важно для удовлетворения вашего клиента, обеспечьте эту маленькую победоносную войну, покажите команде результат, покажите преимущество и только потом двигайтесь дальше. Дальше. Нельзя систематизировать, если это не помогает экономить тот самый главный критерий, который мы уже выводили. Просто для красоты, для проверки не стоит, потому что на пути сломаетесь, энергии не хватит идти дальше. Нельзя систематизировать, если нет потребности в постоянном качестве. Не так уж важно, как этот командировочный лист у нас заполнен. Зато гораздо важнее, насколько у нас собрана обратная связь от клиента, насколько мы проверили его степень удовлетворения после получения итогового нашего продукта, насколько мы заранее сняли его возражения и не довели там до судебных издержек. Вот в этом моменте гораздо интереснее систематизировать, там качество нам важно, но в командировочном листе или в листе отпуска это может быть не так уж и важно.